Всем доброго здравия, мое имя Павел И сегодня я хочу зачитать для вас отрывок из книги «Личность», в котором описаны иконы Создателя И после скажу пару слов Итак, книга «Личность» Александра Виша называется «Неприятности по пятницам» или «Душа на завтрак» Ну, найдете в интернете, очень много информации на youtube на YouTube каналах есть аудио в формате книга. Есть в Телеграме, есть в аудиоформате в Телеграме тоже книга, и там два тома, и третий в разработке, третий пока в разработке. Итак, пять основополагающих конов мироздания. Первый кон любви.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 Здесь важно не спутать искривление и изменения, Создание чего-либо нового внутри идеи. Изменение возможно, но только в созидательном направлении. Молодец, Петрушок. И при условии соблюдения первого кона. Третий кон – это кон равновесия, Компенсация. Кон равновесия, сохранение баланса гласит, все придумано и сбалансировано, и любое искривление будет исправлено и приведено в изначальный вид, либо компенсируется для сохранения баланса и спокойствия. Равновесие, продолжение задумано. Так будет всегда и так должно оставаться. Пояснение. Нет силы, которая способна изменить божественное навсегда. Нет силы равной божественной. Под равновесием подразумевается не баланс между добром и злом, а баланс между действием и бездействием, между духовным и материальным, и баланс вашего отношения к этому. Есть любовь, есть энергия радости, есть созидание, есть интерес, есть мечта, есть душевное спокойствие. Все это и есть добро, это и есть ваша настоящая жизнь. Все это, сплетено, все это сплетено в единое целое, сбалансировано, уравновешено и является слаженным механизмом, создавая почву для равновесия возможностей. Четвертый кон равенства. Гласит, все созданы равными, рождены равными и в равных условиях. В равенстве возможностей для воплощения разнообразия задуманного так и должно оставаться. Пояснение. Все вы равны и одинаковы внутри, разнообразны лишь ваши скафандры, тела. Таков замысел. Вы равны частицы Бога. Вы все равны перед Богом и все равны между собой. Скафандр тела второстепенен. Это только оболочка, созданная для разнообразия игры. Нет, да и не будет среди вас начальника и подчиненного, но только уважение равного и любовь.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 Все создано, быть абсолютно свободным. все создано быть абсолютно свободным, живущим по законам сущего, так и должно оставаться. Пояснение. Никто никому не принадлежит, все и все принадлежит, все и все принадлежит только Создателю.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 вот э, такие пять конов э, мироздания, и я пытался найти, ну как, прям пытался, не так, как пытался, и я увидел вот в этих конах, можете э, как раз начался, тут петушки запели, тоже, увидел в этих конах э, такой момент, что э, ну, нечего прибавить, и убавлять, естественно, нельзя. Вот в этом моменте, да может возникнуть вопрос что для... у нас существует 10 заповедей 10 заповедей э... это разъяснение конам создателя и при том не все и не при, том, при том не разъяснено все допустим заповедь не убей почему-то для многих это просто не убей человека да там же не сказано «не убей человека», просто «не убей». И на сегодняшний день мы знаем, что эта заповедь на уровне государства не работает. То есть не убить, просто убить нельзя. А если ты якобы защищаешь так называемую родину, хотя наша земля вся – это родина, то можно. То есть лицензировали убийство. Те же аборты – это что же убийство. Да и вообще поедание мяса получается убийство. Я это в первую очередь себе говорю, ни в коем случае никого не обвиняю. Сам сейчас хочу тоже прекратить поедать мясо. И не потому, что оно мне не нравится. Так заложено в нашу генетику, что мы любим мясо, хотим его есть. Но как-то надо от этого, на моем моем понимании, надо от этого как-то избавляться. Вот. Эти иконы я зачитал также с целью заявить во все услышания, что нет на земле такой силы, которая может обязать меня нарушить эти иконы. То есть, если какие-то законы постановления так называемых государств противоречат этим конам, то они не для меня. Если они способствуют исполнению этим конам, то они будут поддержаны мною вот и также хотел поделиться тем что мне очень приятно осознать что есть все таки на земле правила которые совершены потому что они созданы создателем который создал нашу реальность создал нас да вот и они не противоречат друг другу одно правило не противоречит друг другу и их немного если мы посмотрим на на законы государства, на вообще постановления, жилищный кодекс, там гражданский кодекс, кодекс о правонарушениях. И если посчитать, сколько правил людям пытаются внушить, их тысячи, тысячи, тысяч, и знать их наизусть не может никто, даже те же органы, которые привлекают, даже те же судьи, которые судят. Вы понимаете, абсурдность этих правил в том, что... Поэтому их и назвали законами. Потому что существует кон-создатель. А все, что за этим коном, это выдуманное людьми. И теперь вопрос. У кого есть право создавать законы, если уже они созданы создателем? Ни у кого. Для меня ни у кого. Поэтому они их и не подписывают. Поэтому они их и опубликовывают с нарушениями. Поэтому никто не несет ответственность ни за один закон, выпущенные здесь на Земле. Есть общие голосования, есть общие собрания, да, там международные декларации, международные конвенции, которые хоть как-то пытаются создать какое-то что-то, как можно будет жить. Да. Но в моем понимании, когда я познакомился с этими пятью конами, да, потому что в Библии у меня очень много вопросов было, как жить, очень много вопросов, потому что там много противоречивых моментов. Вот. В Ветхом Завете можно было убивать, в Новом Завете уже нельзя и так далее. И можно перечислять этих противоречий очень много, но у меня нет такой цели. Я очень уважаю верующих людей и уважаю и неверующих людей. Ну, для моего понимания все люди верующие, все во что-то верят, кому-то верят. Правильно или неправильно это уже... Каждый может сам в себе ответить на этот вопрос, потому что у меня нет такого права судить. Для меня лично тяжело было читать, перечитывать несколько раз Библию и искать ответы и не находить их. Да? Ну, я прошел такой период в жизни, мне было сложно с этим. Вот, Я кричал в небо, да? где же ты там, Бог? Почему так? И... Когда прочитал эту книгу Александра Виша, мне стало проще. Я на многие вопросы от... нашел ответы, причем вопросы, которые всю жизнь меня преследовали. Вот. Ну и много новых вопросов появилось, поэтому процесс осознания, он не заканчивается. Он постоянно, это состояние не статичное, это динамика. Вот. И желаю вам также найти ответы на ваши вопросы. Если мои рекомендации и моя ссылка на эту книгу вам поможет и очень буду рад желаю вам жить по конам и чтобы никто вам в этом не мешал даже если мешал, то вы на это не отвлекались всех благ, всем здравия люблю вас всех